Всем привет! Сейчас хочу вам показать один способ, которым пользуюсь уже очень давно, для промывания особо упорного, непрекращающегося насморка, который не прекращается при промывании обычными растворами солей и травками всякими. Он может быть вызван простейшими, которые поселяется у нас носоглотки и вызывает насморк для этих целей применяется я применяю раствор нитрогена. метроген это противопротозойное средство которое выпускается индия этот стерильный раствор для внутривенных инфекций при протозойных инф... воспалениях вы берете эту бутылочку долфин он уже готов этот раствор и заливаете в устройство для промывания носа долфин он есть в аптеках эти флакончики выливаете туда раствор для промывания нужно два флакона цена их небольшая порядка 20 5 рублей раствор уже готовый скрываете пакет для этого срезаете носик у этой бутылочки и выливаете ее в устройство для промывания долффи вот получается у вас почти полный то есть для полного промывания пазух носа и носоглотки Раствор можно немножечко подогреть до комнатной температуры. И затем, следуя инструкции, которые есть в этом э, долфине, промываете носоглотку, наклоняете под 90 градусов туловище и нажимая на этот флакон по одной ноздре, открывая рот, Просто выдавливайте содержимое бутылочки и лишние растворы вы смаркиваете, не прижимая нос. Одну, половину носа промываете точно так же вторую. Затем остатки просто высмаркиваете, То есть, должны полностью из носоглотки удалить этот раствор. Если у вас насморк вызван как раз этими простейшими, это всякие дафни там, и другие Амебы, которые содержатся иногда в плохой воде, то этот способ промывания вам наверняка поможет. Процедуру такую делать нужно дважды в день и не более трех дней, если есть у вас результат. Но насморк должен прекратиться. Спасибо за внимание.